Здравствуйте! Если вы ищете причины, почему вы до сих пор так и не нашли свое предназначение, то это видео как раз для вас. Меня зовут Ирина Бухарева, и я помогаю людям находить свое предназначение по почерку. Будем знакомы. Итак, прежде чем начать искать свое предназначение, естественно, нужно отбросить все сколы, все причины и все препятствия, которые вам мешают. Потому что, возможно, вы находитесь именно на том пути, который истинно ваш. Но если ваше психологическое состояние, к сожалению, не в лучшем виде, то вы какую бы область не предпочли, какую бы область не выбрали, даже если она действительно ваша, вы все равно будете чувствовать, чувствовать себя неодлитворенно. Поэтому первое, что нужно сделать, и что мы делаем всегда с клиентами, которые приходят ко мне, когда смотрим их почерки, мы находим причины, почему они до сих пор этого не сделали, что им мешает, какие страхи, какие комплексы, может быть, это чувство вины и так далее, что им конкретно мешает добиться того, чего они хотят, почему они до сих пор не пришли на свой собственный путь и не стали тем, кем могли бы стать и получать действительно удовольствие от жизни. Итак, давайте разберем некоторые из них. Причины могут быть абсолютно разными. Одно из первых, наверное, я бы выделила выбор и воспитание родителей. Да, когда из ребенка делали хорошего мальчика, либо хорошую девочку, и воспитывали в такой системе, как «если ты будешь вести себя хорошо, на тебе конфетку». Если ты будешь вести себя плохо, то мы тебя не любим. И человек всю жизнь пытался, пытался, пытался становиться лучше, лучше, лучше, чтобы его любили, любили, любили, но родители в этом случае не давали безусловную любовь. Конечно же, эту картину мы увидим и в почерке, и в зажатости, и в ярко выраженном перфекционизме, и форма будет выступать на первый план. Следующее, что еще помимо воспитания, это выбор родителей, например, какие-то семейные устои, либо вся семья врачи, и наш ребенок тоже обязан быть врачом, потому что у нас так принято. Или да, бывает, что имена даже выбирают, допустим, Михаил Александр. Да, потом Александр, сын Михаила, Михаил Александр и так далее. Да? То есть вот такое передающееся имя. И не важно, что оно кому-то может не нравиться. А так заведено в семье. И вот эти правила, вот эти устои, естественно, родители, решая за ребенка, они заботятся о его будущем. Здесь я ничего не могу сказать, но... Детям своим нужно давать полю, детям своим нужно давать свободу выбора. Да, может быть, они ошибутся, да, может быть, они пойдут не тем путем изначально, но они приобретут самое ценное, что может быть. Это опыт. Нет ничего ценнее, чем опыт. Потому что можно сколько угодно раз слушать о том, как у кого-то что-то не получилось, но если ты не попробовал этого сам, то у тебя это только на слуху опыта у тебя нет, у тебя не отложено. Поэтому родители совершают грубейшую ошибку, выбирая за ребенка даже из благих. Побуждение. Это может существенно мешать и качеству жизни, удовлетворенности, несмотря на высокие должности, высокие оклады. Поверьте мне, когда нет удовлетворения, никакими деньгами это не купишь. Я сама это проходила, за меня также выбирали профессию родители. И сейчас я нахожусь на своем месте, я действительно нашла свое предназначение и помогаю это делать вам при помощи самого ценного, что у нас есть, при помощи ключика к вашему бессознательному, вашему собственному почерку. Есть еще огромнейшее количество других причин. Мы с вами обязательно их затронем в следующем видео. Обязательно подписывайтесь на канал и до новых встреч!